Всем привет! Еще на проекте «Голос страны», где Тина Кароль и Дан Баланд сидели в креслах звездных тренеров, зрители заметили, что между ними словно что-то есть. Артисты не раз во время эфира клиртовали друг с другом, и неудивительно, что вскоре заговорили об их романе. Голос закончился, и отношения между звездными тренерами так и остались тайными. Но недавно Дан и Тина выступили в эфире "Танцев со звездами» с песней "На мой" во время которой не скрывали нежных взглядов и прикосновений. О романе артистов заговорили снова. Впрочем, сама Тина отметила, что пока что рано о чем-то говорить. Пока что-то рано говорить. Что значит эта песня? Ухаживание или просто коллаборация двух талантливых людей? Он талантливый композитор, певец, артист. Посмотрим, пока чего-то большего, чем цветы, голос страны и моих тык не было прокомментировала Тина в светской жизни. Впрочем, певица не скрывает, что в присутствии Дана она действительно смущается. Но безусловно, он красавец, он высоченный, на него смотришь и чувствуешь себя маленькой, что неплохо для каждой девушки. Стесняюсь ли я, я не знаю, призналась артистка. К тому же, во время прямого эфира «Танца за звездами» 2019 Тина Карет смущалась и забывала слова, когда рядом с ней стоял дам. Да и при исполнении дуэтной песни знаменитость романтично улыбалась от внимания артиста. Раньше, когда пара была еще звездными тренерами проекта «Голос», «Голос» Дан Балан прокомментировал свои отношения к тене так. «Я все делаю реально. Я не могу фальшивить, играть, особенно с такими эмоциями. Это не для шоу. Не хотелось, чтобы мне было интересно в судейском кресле, потому что там много пауз. Мы там сидим с утра до ночи. Я искал, что меня по-настоящему заинтересует. И оказалось, что кино самое интересное из всего», – откровенно заявил певец. Однако в то же время он подчеркнул, что сейчас все на уровне игры. Кароль, как и любая женщина, изображает из себя неприступную крепость и за развитием событий очень интересно наблюдать. Также в интервью Катя Сачи Дан поведал, что между ним и Диной с первых мнений все происходит синхронно. Шаг за встречу, второй, третий. Посмотрим.